Когда я загружаю новый ролик на канале, знаете, это как старая Жигули, которую ты пытаешься завести. Вроде вот ключ вот ставил, начинаешь проворачивать, такой звук неприятный, как, знаете, как пальцы ломаются. В общем, то стартер барахлит, то аккумулятор сел, то с топливным насосом что-то не то, то свечи. И каждый раз, когда ты пытаешься его завести, ты надеешься, вот-вот, наконец-то, сейчас заведу и поеду. Ну опять мимо. А хочется, знаете, как в Мерседесе. Вот завел и звук двигателя, как шелест осенних листьев. Шуршит приятно. И ты думаешь, вот, наконец-то, ты уже можешь делать свой контент в разы качественнее. Наконец-то воплощать в жизнь свои идеи, которые накопились за последние полгода, год. И все это я могу сделать только благодаря моим подписчикам. Поэтому, друзья, лайк, дизлайк, комментарий. Это все очень важно для продвижения канала. Но если вы еще не подписаны, подпишитесь и нажмите на бубенчик. Сегодня у меня будет фантазия на тему, что можно приготовить из картофельного пюре. И главное, подать красиво. Решил я соединить пюре, сыр и бекон. И запечь все это в духовке. И опять здесь нужна мне моя любимая глиняная посуда. Сегодня я выбрал тарелку Кеци. Она очень хорошо подойдет. Я в ней уже запекал шампиньоны под сыром солугуни. Для начала поверхность Кеций немного смажем сливочным маслом. Выкладываем бекон по форме тарелки. Добавляем нотку чеснока. У меня ушло два зубка. Теперь выкладываем слой пюре. Плотно утрамбовываем сыр моцарелла. Выкладываем так, чтобы он остался внутри. Позволю себе сверху сыра добавить немного орегана. И закрываем это слоем картошки. Сверху накрываем это все беконом. Можно подперчить. Накрываем крышкой. Скорость духовки 200. Ехать будем не спеша, пока бекон красиво не зарумянится. А пока картофель с беконом запекается, я хочу сделать немного саморекламы. Друзья, у меня в описании есть ссылки на ништяки, для кухни и еды Скоро новый год и вы будете искать подарки своим близким Моя вам рекомендация Выбирайте вот эти досточки Это просто уникальные досточки Взял в руки и отпускать не хочется И самое важное, что каждая доска уникальна И второй такой вы не найдете Расцветки тоже разные Переходите по ссылке, заказывайте Отправляю в любую точку мира готово теперь для красоты подачи мне бы конечно хотелось красиво аккуратно это все перевернуть надо проверить чтобы не приставало Потому что по моей задумке, тот бекон, который снизу плотно был выложен, должен быть сверху и должен быть зажаренный. Рискнем. Боюсь, боюсь. Это, конечно, легко перевернуть. Мальчишки носятся. Мне все-таки важнее достать, чтобы это было красиво. Ух ты! Ух ты! А знаете, что я сейчас сделаю? Я сейчас возьму еще раз включу духовку градусов на 250. Поверхность сверху смажу соусом терияки. Вы так можете сделать перед подачей смело. Надо, чтобы же красиво было. Смажем соусом терияки и отправим зарумяниться. На максимальной температуре духовки. О, теперь отлично! Теперь кульминационный момент внутри же сыр, мне интересно как все получилось. Плохо, чтобы бекон не хрустит. Эффекта растекающего сыра у меня к сожалению не получилось все-таки он распределился в пюре внутри ну а по вкусу М -м -м -м. класс можно ли такое блюдо подавать на новогодний стол вполне и гарнир и мясо одновременно М -м -м. запекал долго где-то час полчаса под крышкой еще минут сорок без крышки потом достал и корочку делал, наверное, еще минут 20 сыр смешался сыр смешался с картошкой очень клево получилось подписывайтесь